Хочу задать вопросы ветру, чтобы ответил мне на них. Ответь мне ветер непременно на все вопросы из любых. Тебя хватает дуть повсюду, гонишь по небу облака, взбиваешь их в большую груду и вдаль носишь их куда? Зачем тебе тревожить небо? Дуть постоянно для чего? Гнать облака куда-то тщетно, С порывом дуть всегда еще. Скитаешься по свету много, Бесследно исчезаешь вдруг, Несешься, дуешь по дорогам, И не найдешь себе приют, что главное в тебе таится. Какая сила есть в тебе? Повсюду дуешь и резвишься. Скажи, ты рад своей судьбе? А ветер ту и ухмылялся. Мой игнорировал вопрос. Он надо мной, может, смеялся. То колыша ветви берез. То, поднимая пыль с дороги, Траву к земле зачем-то Плевал на все затем тревоги, И лишь уседно только дул. Я ощущал его дыхание, Когда промозгло он свистел. Не выбить из него признание, Ответь, ответь на вопрос не смел. Его ответ я не услышал Ему скорее не до меня Итог один Развязка ближе У ветра ветрена судьба Так ветренная очень даже И что тут спрашивать зачем Быть может жизнь у ветра краше. Жизнь не сравнить его ни с чем так я остался без ответа, Потратив время только заря. Ответа не нашлось у ветра, Ответила лишь мне заря. Приветливо мне улыбнулась, Оставь покое ты его, сказал и ласково, прищурясь. Ответ его не для чего.